Итак, приветствую вас в этой части видеокурса и сегодня мы поговорим о такой вещи, как первичная оптимизация. Эта часть идет сразу после того, как мы запускаем тестовые рекламные кампании и означает она следующее. Наша задача на этом этапе максимально урезать все неэффективные действия, которые происходят в рекламной кампании и оставить только те, которые дают нам результат. Давайте сразу определимся по временным рамкам, когда это необходимо проводить. Да? Через час после старта тестирования, через два, через пять, через полсуток, либо через сутки. Да? Ну, надо определиться. И я вам точно говорю, что необходимо в первые несколько часов пристально смотреть, как ведут себя рекламные кампании. И потом их уже отпускать дальше, на дальнейший период. Вы смотрите и получаете первые данные, то есть запускаете рекламные кампании, можно через час, можно через два посмотреть статистику и понять, какой охват, в каких группы объявлений набирается, какая есть кликабельность, CTR, да, и какие объявления уже начинают себя проявлять. Если у вас достаточно широкая аудитория, вы уже сможете оценить эффективность. И возможно, даже на этом периоде начнут поступать уже первые заявки. Так как у нас в таргетированной рекламе Instagram, несколько, в рекламном квинете Facebook, Несколько целей могут работать, да, и у вас могут быть они разные, то есть э, лиды -генерация, э, конверсии, специально устроенные конверсии, либо переписка в Инстаграм, в Ватсапе, либо ваша задача это прирост подписчиков и лайки, либо комментарии под поставим в Инстаграм. Все это необходимо отслеживать. И э, порядок работы такой. Вы смотрите через час, смотрите дальше через три часа, и далее уже смотрите через 5-6 часов для того, чтобы внести какие-то конечные корректировки. Естественно, не во всех нишах надо так, такой последовательности, последовательности. Естественно, не во всех нишах нужно такой последовательности придерживаться. Потому что бывают ниши, где объем аудитории небольшой. Допустим, локальное какой-то Гео, да, и вы, в принципе, за только за сутки сможете охватить порядка там, 700... Пользователей. Если у вас, допустим, аудитория в 8, 10, 20 тысяч человек, да, то есть достаточно узкая для Facebook и Instagram. Вот. Если у вас аудитория более широкая, допустим, вы работаете по всей России, либо по миру, либо по какой-то области, то результаты придут довольно быстро. И ваша задача их отследить и понять, какие группы объявлений работают лучше всего. Если мы зайдем в интерфейс рекламного кабинета в Фейсбуке, то вы увидите разделение на компании, группы объявлений и объявлений. И вам нужно обратить свое внимание на вкладку группы объявления и вкладку объявления, где вы будете видеть эффективность уже самих креативов и текстовых посылов, которые вы создали на этапе подготовки, тестировать. На уровне группы объявлений вы должны смотреть, как отрабатывает у вас аудитория. И перейдя в раздел «Объявления», вы сможете увидеть, каким образом у вас ведут объявления по статистике. То есть некоторые объявления будут вылезать вверх по статистике, давать максимальный охват, а некоторые будут тормозить и не давать охват вообще. И, соответственно, лиды начнут появляться на тех группах объявлений, на тех объявлениях, где максимальная результативность проявляется. Обычно а если смотреть, что мы в тест запускаем от 6 до 18 креативов, бывает на одну группу объявлений, ну, в зависимости от вашей ситуации, конечно же, то а, обычно 2-3 объявления из всей группы, они дают максимальную статистику, остальные Instagram сразу обрезает по эффективности, показав, то есть как это работает, да, показав пользователю ваш креатив. А, они, а система снимает реакцию пользователя. Да? Как долго он смотрел видео, перешел он, кликнул на кнопку или нет, сделал еще какое-то действие. И в зависимости от этих действий он начинает ему либо давать больше охват, либо наоборот понижать. И если у вас включена оптимизация по группе объявления, то это происходит на уровне группы объявлений. Если у вас включена оптимизация по компании то это э, перераспределяется на уровень группы объявления. И система автоматически дает больше показов, больше охватов тем объявлениям, которые внутри эти группы объявлений проявляются максимально эффективно. Итак, э, еще один вопрос, да, распространенный. Когда, в принципе, надо начинать эту оптимизацию? Через час, там, через два, через шесть часов? Все зависит от э, охвата, от того, как быстро вы начинаете получать результаты. На самом деле вы на широкой аудитории можете получить результаты за пару часов. У вас уже может быть несколько лидов, и вы увидите, какие группы объявлений работают лучше всего. Но тут я вам посоветую, не нужно торопиться. Если у вас открутка объявлений и открутка по группам объявлений идет в рамках бюджета, который вы, в принципе, планировали, то есть вы планировали потратить на рекламный бюджет на тестирование там 8000 рублей, да, и вам нужно несколько дней, да, в, нескольких, в некоторых нишах вам достаточно парочка часов, чтобы открутить 8000 рублей, допустим, в инфобизе на широкую аудиторию. Вот, и в зависимости от этого вы смотрите, выставляете себе контрольные точки временные, чтобы посмотреть эффективность и внести какие-то изменения. Каким образом мы вносим изменения, на, счет, э, на основании чего мы вносим эти изменения? У вас появляются данные по результативности группы объявлений, получаются первые результаты. И как только вы видите, что группа объявлений набирает определенное количество расходов, ну, допустим, возьмем ситуацию, да, вы понимаете, что в вашей ситуации лучше всего получать лиды по 350 рублей. И вы смотрите, что группа объявлений, в которой там 8 креативов, да, уже откатала 1500 рублей, ни одного лида оттуда не пришло. Что вы делаете? Вы переходите на уровень объявлений и смотрите, какую результативность, какой CTR дают объявления. Как правило, там одно-два объявления дают максимальный CTR. Вы отключаете остальные и оставляете максимально эффективный, давая ему еще немного поработать, для того, чтобы снять конечную эффективность. Иногда выстреливает, иногда не выстреливает. То есть вы должны прекратить показывать рекламное объявление, вы отключить эту группу объявлений, если в ближайшее время она не принесет парочку лидов. Надо учитывать то, что естественно, принесет парочку, если она принесет парочку лидов, то вы уже, уже будете укладываться в KPI. Да? И сможете посмотреть на эту группу объявлений с точки зрения ее масштабирования. Да? Можно ли ее далее масштабировать. Далее вы смотрите на результативность других групп объявлений и по аналогичной схеме начинаете оптимизацию по объявлениям. То есть оптимизация по объявлениям называется именно так, потому что вы отключаете неэффективные объявления и бюджет, который бы расходовался на их показ, теперь уходит на показ основных объявлений, которые вы определили как максимально эффективные. То есть вы чистите рекламную кампанию от неэффективных связок и оставляете только эффективные. И после этого оставляйте рекламные кампании. После того, как пройдетесь по всем группам объявлений, отключите неэффективные группы объявлений, которые у вас по KPI не устраивают. Отключите объявления, которые не устраивают по KPI тоже. То есть они несут расход, либо дают сильно маленький охват. Оставите только самые максимально работоспособные. И у вас с этого момента уже можно сказать, что... Идет второй уровень оптимизации, на котором вы уже будете вносить следующие изменения, о которых сейчас и поговорим. То есть, если на первоначальном этапе при первичной оптимизации мы проводили, отключали неэффективное объявление и неэффективные группы объявления, то на следующем этапе оптимизации что мы делаем? И надо понимать, что этот временной интервал по вторичной оптимизации, да, он происходит. Дольше, чем первый. Да? Если у вас достаточно статистики и у вас довольно широкая аудитория, вы можете откручивать рекламные объявления достаточно быстро и расходовать рекламный бюджет. Вы, соответственно, и быстро получаете результат. Но если у вас нет такой возможности, то, скорее всего, этот период оптимизации он растянется на неделю. Рассмотрим пример по нишам, где какое время может занимать период стоичной оптимизации. Если мы берем нишу ремонт квартир, то вам, в принципе, нужен будет месяц, чтобы все прооптимизировать. Но, скорее всего, 2 половиной недели вам слегка, слегка хватит. Опять же, надо ориентироваться на то, какой рекламный бюджет выделяет заказчик и какое количество лидов в сутки вы получаете. Если вы получаете до 20 лидов в сутки, то, скорее всего, вы сможете пройти все этапы оптимизации за неделю, а может быть даже и меньше. Потому что у вас будет достаточно статистики, чтобы принимать взвешенные решения, и у вас уже появится большое количество обратной связи по лидам, и вы сможете внести последние корректировки для того, чтобы уже масштабировать рекламную кампанию. Если у вас проект по инфобизнесу и достаточно широкий охват, то тоже вам в рамках нескольких дней хватит статистики для того, чтобы ее наработать. Допустим, если у вас бюджет 50 тысяч рублей в сутки, то в принципе за двое суток вы сможете максимальное количество оптимизировать. Если у вас какая-то местная локация, допустим вы рекламируете кафе, либо розничный магазин, в который приходят пользователи, то вам нужно до двух недель, чтобы все, все связки просчитать и посмотреть, что максимально эффективно работает. С точки зрения того, что будет обратная связь по лидам у вас только через несколько дней. Потому что не все сразу приходят, ни менеджеры, ни сотрудники не могут дать сразу обратную связь. Если допустим, у вас какое-то оптовое производство заказчик, то здесь тоже будет задержка во времени, потому что цикл сделки по опту он э, от двух с половиной недель. Бывает раньше залетает, но это как бы исключение. Если у вас, допустим, ниша бани-бочки, да, то здесь вы лиды можете получить очень быстро. И, в принципе, продажи в 2-2,5 недели у вас уже может случиться в отделе продаж несколько продаж по лидам, которые вы смогли привлечь. И оптимизировать рекламные кампании до конца да, вы сможете в этом же промежутке, то есть за две недели полностью. Но, скорее всего, на первой неделе уже на основе статистики у вас получат достаточно информации, чтобы внести корректировки по группам объявления, по самим объявлениям, у вас будут данные уже для масштабирования. Единственное, что останется, это получить обратную связь по лидам, для того, чтобы внести последние корректировки, чтобы максимально масштабировать свой успех.